Привет! Мы давно не выходили на связь и не рассказали вам, как прошло 7 октября, так скажем, от первого лица. Но лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Ведь правда? «Ужи -мор! Ужи -мор! Ужи -мор! Как мы все с вами помним, изначально это должна была встать встреча с Алексеем Навальным. Мы честно клеили афиши по городу и информировали граждан нашей публичной встречи с кандидатом в президенты, пока его снова не отправили в спецприемник по надуманному поводу. Понедельник 9 октября начался для нас как день сурка. Ровно в 9 часов утра наш сотрудник был в приемной Смольного и снова подал уведомление на проведение публичного мероприятия. На сей раз на 22 октября, сразу после выхода Алексея из спецприемника. Вы не поверите, что случилось на сей раз. Нас снова отправили в наш любимый удельный парк. Но в этот раз еще и назначили нам время с 10 до 12 утра. На Марсовом поле, в это время, на которое мы подали заявку, по словам комитета, проходило культурно-массовое мероприятие. Мы, конечно, воспользовались случаем и пришли на этот народный праздник. Знаете что? Вот уже записывая это видео, мы подумали. Раз уж наши предыдущие видео возымели вес, избавив нас от большей части полицейского беспредела 7 октября, то мы, пожалуй, обратимся напрямую. Итак. Уважаемый председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Богданов Леонид Павлович, это обращение лично для вас. Прекратите так унижаться и дайте нам провести нормальную, согласованную встречу с Алексеем Навальным, как того требует ваш избиратель, здравый смысл и закон.